Наш рассказ пойдет о компании New Millennium Center Ltd. Чтобы за вами шли партнеры, чтобы вы были интересны, чтобы вас видели будущих спонсоров, нужно знать максимальную информацию о компании, о доходах, о недвижимости, о возможностях. То есть надо подучиться, проводить правильно презентации и встречи. И поэтому у нас есть вот такой замечательный слайд. Компания New Millennium Center международная. Зарегистрировано 24 марта 2011 года. Президент компании – успешный человек, имеющий огромный опыт инвестирования в недвижимость по всему миру, господин Альфред Виктор Брюстер. Компания развивает два направления – недвижимость, все, что с ней связано – интернет-бизнес. Не миленим Центр ЛТД сотрудничает только с крупнейшими инвесторами, строительных компаний на Северном Кипре, которые имеют все лицензии на данный вид деятельности. Компании вкладывают свои силы в развитие Северного Кипра, так как на недвижимость цена одна из самых низких в Европе и благоприятные условия для комфортной жизни в экологически чистом районе. Это основная причина, почему мы предлагаем приобретать недвижимость именно здесь. Мы стремимся предоставить нашим партнерам лучшие предложения на рынке, Компания оказывает помощь от начала до конца завершения сделки купли-продажи недвижимости. Офис компании находится на Северном Кипре в городе Кириме. Компания является лидером продаж по недвижимости на международном рынке. Заостряю ваше внимание, друзья, лидер продаж. И также компания делает нам с вами, как потенциальным покупателям, выгодные предложения приобрести недвижимость без процентных без испотеки, без финансовых вложений, без кредитов, без долговой ямы. Предложение сегодня актуально, востребовано для каждого второго человека. И оно является альтернативным решением для людей со средним и ниже среднего достатком. То есть, друзья, для нас реальная возможность, реальные предложения. А также, конечно, мы можем, благодаря нашим достойным доходам, изменить уровень жизни. Компании предлагают готовые решения, создав универсальный по доходности бизнес-план. Поэтому мы сегодня гордимся компанией, у которой есть замечательные преимущества, предлагает новаторский бизнес-план и состоит из 5 программ, 7 программ, семь семи, семь семиместных матриц. Маркетинг не перегружен промежуточным товаром, Друзья, на самом деле нам надо сравнить. У нас здесь деньги и товар один недвижимость. Нам не нужно бегать с косметикой, с бадами, там, с посудой, предлагать, продавать, зарабатывать на продажу. У нас все просто. Мы реклама самой компании, мы потенциальные покупатели, мы рынок сбыта. И поэтому у нас преимуществом является еще к тому же низкий старт. То есть а низкий старт и дает возможность иметь доходы по 300 долларов. Приобрести недвижимость с минимальными вложениями по бонусной программе – это одно из преимуществ тоже нашей компании. То есть компания – надежный партнер, проверенный временем. А теперь бонусно-ракопительные программы. Мы говорили о том, что здесь 5 программ и 7 столов. 7 матриц. Друзья, 7 матриц. Сравните со многими другими проектами, где до 15 матриц, где только в седьмой зарабатывать начинают, а за первую, вторую, третью проходят на автомате без денег. У нас возможности заработка уникальные. Есть программа Group Plus, работает с 2018 года. За 45 долларов зашли, 170 получили. Причем многократно зарабатываем по 170 только в этом проекте. Первый источник дохода. Второй источник дохода программы Евробик. Она работает у нас с 2015 года. Здесь у нас на каждодневные расходы компания предлагает 6 долларов, реферальные за всех партнеров и их подарочные места, потому что у нас есть подарочные места в этой программе от компании. Не надо регистрировать своих родственников. И больше никогда ничего мы не покупаем. 300 долларов, друзья, многократно, постоянно, как только вы хотите такую сумму, она к вам придет, и 1000 долларов. То есть в Евробит у нас еще два источника дохода, 300 долларов и 1000 долларов, не говоря про 6. То есть получается, мы получаем первый источник дохода в Дроу плюс по 170, второй источник дохода в Евробит 300 и 1000, причем это делается одновременно и в первой и в второй программе. И еще промежуточный, третий промежуточный доход в программе «Солнечный шанс». Программа с 2014 года, друзья, можно заходить в нее уже самостоятельно за 1000 долларов. Зарабатываете 3000 многократно и 4000 – первый выход. То есть, друзья, Grow, Евробит, «Солнечный шанс» Деньги на каждый день. А это сегодня очень важно. Друзья, вот эти программы очень многим партнерам помогли закрыть кредиты, ипотеки, и вообще покончить с долгами, и закрыть все кредитные карты. Друзья, если у вас есть такая проблема, такая задача, вам надо быстро стремиться развиваться здесь с нами вместе. Следующая программа SMT Soft, промежуточная. Но, друзья, работает с 2012 года, то есть 6 лет. шесть с половиной лет работает эта программа в интернете со входом 2000 долларов но здесь мы имеем 8 тысяч долларов для того чтобы пройти в программу сан-метрополис а эта программа работает с марта 12 года и здесь вас ждет вознаграждение 128 тысяч долларов друзья вот такие уникальные суммы здесь есть но вы выводите 96 тысяч долларов в конечном итоге но 32 друзья в реинвестия вы прекрасно понимаете Реинвест постоянно дает многократные высокие доходы. Итак, друзья, давайте посмотрим, что происходит в первой программе Глоб Обычный семиместный стол, друзья, он ничем не отличается от обычного матричного стола, но отличается тем, что три верхних места заняты, именно три человека приглашают со стартом 45, четыре партнера. Четыре партнера пришли, програ... стол закрылся. И на вершине, будем говорить, что это вы на вершине, вы получаете свои 170 долларов. Вот это первое вознаграждение идет в программу Евробит. А далее вы можете здесь, Римъездом 45, зарабатывать 170 еще еще раз. А далее программа Евробит замечательно, уникальная, любимая всеми нами. В программе Евробит всего два стола. Цепочка данных отчей. Первый стол. Вход 170 долларов. Друзья, с левой стороны цепочка. Вы и вам подарочные от компании места. Вы пришли первый раз, проплатили 170, а первое место в цепочке подарочные, второе подарочное. И к вам, пришел, к вам пришел ваш партнер. И он получил тоже подарочное место. Но здесь и за партнера, и за его подарочное место по 6 долларов. И вам даю. Нужно пригласить всего два партнера, двух партнеров. Потому, почему двух? Потому что пять мест уже занято. В семиместный стол мы приглашаем не четыре партнера, не четырех, а всего двоих. Стол поделится, друзья, и вас дублицирует ваш партнер. Он теперь на вершинке стола, и компания начинает ему давить новые подарочные места. То есть, друзья, смотрите, Подарочное место у него было, и он получает еще подарочное место. А вы получали за его место 6 долларов, за первое подарочное получали, за второе подарочное вы тоже получите 6 долларов. 18 долларов ни за что, друзья. Вы пригласили одного, получили за три. Теперь один, кто был под ним, уходит и перемещается в плечо, они приглашают своих двух партнеров, а у вас, друзья, тот, кто был в вашей цепочке, теперь он свечет. Ему компания дарит подарочное место. И опять по 6 долларов спонсором вычисляется. И вы приглашаете, друзья, тоже двоих партнеров. И вас ждет 300 долларов. 300 долларов – это то вознаграждение, которое вы получаете в этой программе многократно. Только при квалификации двумя партнерами. А дальше у нас есть второй стол и тоже три места уже заняты. И приходят из первого стола цепочкой друг за другом все партнеры. Таким же образом стол поделится, и вы на вершине получаете, друзья, тысячу долларов. Хорошая сумма, замечательная. И это только в одном столе. Друзья, обращайте внимание, в первом столе евробит деньги, во втором столе евробит деньги. То есть на каждом шагу деньги. Покажите, пожалуйста, это всем, всему своему окружению. Теперь тысяча долларов. Вы зарабатываете во втором столе Евробит многократно и только один раз. Тысяча уйдет в программу «Солнечный шанс». Саня Ченс вход – тысяча долларов. Тоже три места заняты. Заполняется нижние два места под левым плечом, два места под правым плечом. Стол делится, и вы получаете четыре долларов. Я думаю, что эта сумма всех порадует, и всем захочется э, э, еще и еще раз, эту сумму получать. Но, друзья, у нас здесь реинвест, и у нас есть закрытие вашего реинвестного места, и вы будете получать 3000 многократно. Итак, друзья, переходим далее Программа программу Из 4000 заработанных 2 вам возвращаются, 2 идут, вернее, в следующую программу SMT Soft, а вот, друзья, там 1000 вам возвращается, на жизнь, то есть за тысячу евро в евро солнечный шанс зашли и тысячу компания вам возвращает ваши риски сняты. Здесь тоже семиместный стол, три места заняты, все очень просто, слева направо, друг за другом ваши партнеры двигаются по всем программам цепочкой и вы при делении стола получаете 80 тысяч долларов, друзья. Но здесь нам в руки ничего не идет. Эта программа промежуточная, короткая. Сразу мы с вами переходим в программу сан метрополис У «Санкт-Петрополиса» программы два стола. Обычный семиместный стол. Первый стол называется «Остров мечты». И он таким же образом при делении дает вам вознаграждение из 8 тысяч долларов 32 тысячи долларов. И далее, друзья, есть второй стол. Семиместный стол и где каждый приглашает из трех э, вышестоящих партнеров четвертых четверых вниз и заполняется стол слева направо заходите за 32 тысячи долларов у вас стол делится и вы выходите на вознаграждение друзья замечательные вас ждет вот такой эксклюзивный домик 128 тысяч долларов друзья вывод 96 тысяч Почему? Потому что 32, 3 инвеста в один последний стол. Знаете, наши лидеры говорят, уже кто живет с недвижимостью, приобрели ее, говорят, вот здесь начинается самое интересное. Конечно, вывод 96 тысяч долларов до 8 раз можете перегнать наших партнеров. Пока у нас самый рекорд в недвижимости 8 недвижимости, один партнер приобрел. А вас ждут, ждут, друзья, такие же суммы вознаграждения. Поэтому вас приглашаем в нашу изумительную программу, где вас ждут потрясающие доходы.